Здравствуйте! В данном видео мы продолжим создание новеллы с того места, где остановились, познакомимся с инструментом разработчика, предоставляемым Renpai, который облегчает редактирование сцен, и научимся создавать простую анимацию. Ну что же, запустим RenPy и откроем наш проект для редактирования. Наша новелла заканчивается на том, что Иван был совсем не рад просыпаться ради школы. Вернемся к сценарию и продолжим сюжет. Следующая фраза. Кстати, что там со временем? Узнав время, Иван шокирован. Я решила, что в этом месте должны появиться часы, но прежде чем вставлять изображение часов, давайте Запустим нашу новеллу и дойдем до места, где она заканчивается, а далее сохраним наш прогресс, нажав правую кнопку мыши и вызвав меню сохранения. Как вы помните или не помните из прошлого видео, чтобы показать персонажа или другое изображение, не являющееся сценой, нужно написать команду show, а затем название изображения. В нашем случае это clock, что значит часы. Добавим пустую строку, чтобы создать паузу в данной сцене и перезапустим проект клавишами Shift-R. Замечательно, пока ничего не сломалось. Теперь познакомимся с интерактивным директором, нажав клавишу D. Она сработает только если раскладка клавиатуры на английском языке. А иногда, прежде чем нажать клавишу D, необходимо будет еще раз перезапустить проект. Теперь сверху появилось окошко, позволяющее добавлять команды в код новеллы прямо из проекта. Вы видите последние две строки кода. Нажмем плюс перед безмолвной фразой Ивана и изменим его эмоцию. Выберем шоу, а затем Иван. Видите, какое разнообразие состояния Ивана нам доступно? Хм. нет, думаю, оставим все как есть. В этом и преимущество интерактивного директора. Когда весь сценарий новеллы прописан, мы можем редактировать сцены, персонажей, прятать ненужное с помощью команды hide, воспроизводить музыку, звуки или другое аудио с помощью play, а также добавлять озвучку или голос voice. Команда stop останавливает любое аудио, а with используется для эффектов. Давайте сейчас как раз и добавим один из доступных эффектов к нашим часам. Допустим, Dissolve. Если мы отмотаем назад, то видим, что часы появляются не полностью, а с эффектом таяния. Скопируем следующие фразы из нашего сценария в код. Заметьте, что в коде появилась новая строка – With Dissolve. Данная фраза звучит как показать часы стаяние. Добавлю еще один эффект, но на этот раз прямо к фразе Ивана: with H-punch, что значит с горизонтальным ударом. Punch с английского это удар, а H в данном случае это сокращение от horizontal, что значит горизонтальный. Сохраним изменения и посмотрим, что у нас получилось. Ура! Не сработало! Чтобы понять, что же пошло не так, смотрите на последнюю строку. Исключение возникло из-за того, что я использовала заглавную букву i, которая в нашем коде не является переменной, ибо для нашего Ивана мы использовали маленькую букву i. Сохраним и возвращаемся. Работает, но что-то мне захотелось изменить Ивана на шокированного. Найдем Иван-шок. Отмотаем назад и вуаля! Теперь воспользуемся командой Hide и спрячем часы. Мы можем написать код самостоятельно или воспользоваться интерактивным директором, нажав плюс, хайд, клок и добавить. Теперь часы исчезают с экрана. Ну и последнее изменение Ивана, просто потому что мне так захотелось. Наверное, это потому, что я забыла нажать кнопку «Принять». А нет, строка так и не появилась. Это значит, что код в нашем редакторе Атом не обновился после изменений. Именно поэтому я считаю, что работать с интерактивным директором нужно очень осторожно. Лучше всего, по моему мнению, сначала прописать весь код самостоятельно, а потом использовать интерактивный директор только для правок. Таким образом, получится избежать неожиданных ошибок. Итак, что там у нас дальше по сценарию? Судорожно мечется из угла в угол? Здесь, друзья, наступает самый интересный момент. Для манипулирования изображениями, Рэмпай использует специальный язык анимации и трансформации, ATL. Подробнее о нем вы можете узнать из обучающей игры Runpy в расширенном курсе анимации и трансформации. Но если вкратце, то для размещения изображений на экране нужно помнить, что экран представляет собой декартовую систему координат с началом в верхнем левом углу, а максимальные значения x и y равны единице. Так, крайняя точка в левом верхнем углу будет иметь координаты 0,0, середина экрана. Пять десятых, пять Или один пополам, один пополам. Ну а крайняя правая точка, соответственно, один один. Так, в нашем случае, если мы хотим, чтобы Иван перемещался слева направо и обратно, он должен двигаться по прямой, не изменяя значение y, но меняя значение x от 0 до единицы и обратно. Не бойтесь, нам не придется тратить время на описание функции, она уже существует и называется Linear, что с английского так и переводится, прямолинейное. Скопируем код вызова изображения Ивана, а дальше, чтобы задать новые свойства изображения на экране, поставим двоеточие и опишем нашу логику. Нам нужно, чтобы Иван двинулся влево по прямой. Вызовем функцию layer и укажем скорость перемещения 0,5 секунды и направление к x в точке 0,0, командой xline что значит выравнивание по x. Далее опять прямолинейное движение, но уже к x, равному единице Layer со скоростью 0,8 секунд, так как теперь наша дистанция будет длиннее, то мы дадим немного больше времени для выполнения этого действия чтобы действие повторялось, зададим команду Repeat, что с английского переводится как повторить. Видим, что наш код работает, но не идеально. Мы можем поиграть со скоростью движения персонажа, или создать отдельный блок, который мы хотим повторять, используя команду блок. Основные позиции на экране, такие как левый, правый, края, а также центр, уже имеют обозначение в Рэнпай. И это команды left, right и center соответственно. Так что если мы заменим Xline в точке 0,0 на left, код продолжит работу без изменений. А чтобы задать количество повторений кода, нужно лишь указать число после команды repeat. Давайте сделаем так, чтобы после двух повторений Иван переместился в новую сцену, и я думаю не использовать команду repeat, а прописать каждое перемещение, так как их немного. Итак, Иван переместится влево, вправо, влево, а затем за экран в правом углу, в точку с x равную 1,5. Сделаем паузу, так как после кода нет текста, а открывается новая сцена. Время паузы должно быть не меньше времени всех перемещений по экрану, поэтому... Поставим 3,3 секунды. Вызовем новую сцену, BG, гостиная, а затем изображение персонажа с начальной позицией вне экрана слева, в точке с X-0,5. После этого персонаж по прямой переместится в середину экрана. Сохраним и проверим. Видим, что Иван парит над полом, в нашем случае это от того, что не было задано значение Y. Добавим y Line 1.0, чтобы изображение доставало до низа экрана. Теперь все более-менее идеально. На этом мое скучное видео подходит к концу. Спасибо за терпение. До новых встреч, не болейте. На этом мое скучное видимо, видимо, подходит к концу.